Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев вы на канале Репей Курорт на недвижимость. И как вы заметили по заднему плану, что находимся мы в жилом комплексе фруктов. У нас здесь есть интересное предложение, но о нем расскажу чуть-чуть попозже. Потому что сначала мы с вами посмотрим, как вообще преображаются фрукты, что же здесь вообще изменилось и как здесь сделана территория. И территория действительно выглядит потрясающе. На мой взгляд, немного комплексов в Сочи может похвастаться такой территорией, но здесь будет наполнено абсолютно все. И я, в принципе, всем нашим клиентам говорю, что фрукты получили вот эти вот дома в наследство и не могли здесь сделать какие-то крутые фасады и сделали их вот так но зато за счет территории они действительно делают комплекс который прям полностью пригоден для жизни здесь будут теннисные корты зоны выголос собак баскетбольные футбольные площадки просто детские какие-то зоны и все это будет действительно современно круто наполнено. ну даже в принципе сейчас вот по этой территории которая сделана с хорошим ландшафтом уже видно что здесь будет все не просто так. Вторая новость, господа, что в первую очередь уже подготовили к сдаче и совсем скоро люди начнут получать свои ключи примерно в январе. То есть, ну, естественно, это все будет не быстрым процессом, но... Люди получат свои ключи уже вот-вот скоро и зайдут сюда на ремонт. Третий момент, я уже про него очень много раз говорил, что фрукты именно круты тем, что они находятся в Сириусе. А Сириус, как вы знаете, на сегодняшний день, это не Сочи, не Краснодарский край, это федеральная территория со своими законами, со своими какими-то правилами. И все здесь будет замечательно. И самое главное, под надзором. То есть здесь уже есть своя полиция, своя скорая, свое управление. И должно быть налоговое послабление для определенных тем. Сириус сам по себе развивается Очень круто И здесь строят концертный зал Спортивные комплексы Концертные какие-то площадки Зона воркаута на набережной Очень такая большая и прям действительно разнообразная И фрукты находятся в Сириусе Это огромный плюс, потому что он именно вошел в состав Вот, кстати, тоже одна из зон, которые на сегодняшний день делают То есть завезли здесь уже какие-то материалы для того, чтобы сделать вот эту детскую площадку Поставили какие-то шезлонги и лежаки То есть здесь можно будет и поактивничать и порелаксировать возле солнца. Да? Жалко, конечно, что нет бассейна, но. Есть море. До него, кстати, здесь идти 25 минут пешком. Да, как бы не близко, но тем не менее исключительно по и в будущем через действительно современную, новую территорию, современного нового района. Здесь есть абсолютно вся инфраструктура по соседству, то есть все, что вы вот, можете себе представить. Все есть. Образование, спортивные секции, все, что хотите, пожалуйста. Но если по какой-то причине вам не нравятся фрукты и вы, например, вообще смотрите этот канал про недвижимость, то ссылочки у нас оказаны внизу. Есть сайт, вы можете зайти туда, посмотреть, что у нас есть. А лучше всего связаться с нашими менеджерами, они проконсультируют вас по всему рынку. Вернемся к фруктам. У нас здесь есть действительно интересное предложение, оно находится в третьей очереди и по факту дешевле, чем у застройщика. 31,6 квадратных метра, квартира будет стоить 10 миллионов 200 тысяч рублей. Для сравнения у застройщика они уже уходят далеко за 12. Я вам сейчас покажу, как будет выглядеть эта квартира. Это будет вот такая квартира, 31,6 квадрат, только она будет на втором этаже. К сожалению, мы в нее зайти не можем, потому что она находится в стройке, но она, тем не менее, очень хорошо планируется. Есть несколько вариантов планировки. Можно оставить здесь кухню, можно перенести кухню вот сюда. Тогда у вас получится вот такая достаточно большая студия, а здесь будет небольшая спальня. Никаких проблем нет. Две световые точки, выход на балкон. Все, в общем, хорошо и замечательно. Но вид будет, соответственно, чуть-чуть другой, но, тем не менее, горы будут видно, все будет хорошо. Вариант неплохой, причем понятная абсолютно концепция, что здесь будет исполнено, и как бы территория уже вот играет своими красками, правда, она еще не до конца сделана. Вот уже поставили футбольные какие-то ворота, то есть здесь детишки будут играть. Огромный, кстати, плюс, что большая часть отдана вот места без машин, то есть вы сможете подъехать к подъезду, разгрузиться, а парковки расположены по периметру. Их здесь, по-моему, 1300 или 1200 штук, поэтому машину вы здесь запаркуете. Квартир 1900. Но, как вы знаете, в Сочи не живет у нас полный состав никогда, много кто приезжает сюда на лето, на бегами, поэтому парковок, я думаю, хватит вот так. И самое главное, что они бесплатные. То есть вы поставили свою машину и вообще не переживаете. Да, В принципе, она здесь не нужна, здесь достаточно будет самоката. Вы просто выйдете и поедете куда-нибудь на пляж, поедете на концерт, куда-нибудь съездите. В рестораны, кстати, здесь очень крутые, и здесь их действительно много. Как вы видите, здесь везде уже есть ландшафтный дизайн, везде абсолютно автополив. То есть все это будет цвести, пахнуть, все будет красиво и хорошо. Очень важно, кстати, как будет выглядеть подъезд, господа. То есть дома внешний, ну, как вы видите, выглядит как обычный комфорт. А вот подъезды исполнены уже вполне себе так ничего. В каждом абсолютно подъезде есть два лифта, пассажирский, грузовой. Есть обязательная лавочка, куда нужно поставить пакеты, если они тяжелые. Какое-то приятное искусственное дерево. И внутри подъезды выглядят вот так. То есть будут железные двери. Вот такая отделка. Она, конечно, не люксовая, но, тем не менее, жить вы будете в квартире, а не в подъезде. И я крайне рекомендую вам рассмотреть это предложение, потому что оно действительно интересное. Но, как вы понимаете, оно просто дешевле. Помимо этого предложения у нас есть еще ряд других инвесторских предложений по фруктам, поэтому вы тоже можете с ними ознакомиться. Опять же, ссылочки указаны внизу. Но лучше всего связаться именно с нашими специалистами, которые вам расскажут, что конкретно есть, что сколько стоит, получить видеопрезентацию, может быть, получить какую-то планировку, даже, может быть, планировочные решения, если они уже у нас есть разработанные. Или кто-то, например, из наших клиентов, который покупал разработки, под себя возможно мы сможем поделиться но опять же не на все планировки это у нас есть но с каждым разом когда я приезжаю сюда во фрукты я вижу что ребята действительно стараются сделать хорошо и можно сказать что это действительно один из немногих комплексов в сочи точнее это уже по сути не сочи это Сириус, который подходит под постоянное проживание с хорошей внешней и внутренней инфраструктурой вот, господа, была такая кратенькая информация по фруктам. Если интересно, опять же, ссылочки внизу, оставляйте свои заявочки, и наши ребята вам перезвонят, расскажут, что есть, сколько это все стоит, какие есть площади и так далее. Но фрукты действительно крутые. Вот, господа, вам всем удачи, хорошего настроения и пока.